Поход за покупками превращается Вот в это Все, остановись Сейчас <смех> Сейчас коп что-то во сне увидел Мне кажется, он даже пово увидела? А зачем он встал? Он испугался Офигеть, он дальше спит <смех> Положил на подушку он пусть лежит, ладно, не трогай, у него бред какой-то, ему Короче, мы играем, играем спокойненько. Подошло время капитального ремонта. И кот у нас начал двигаться, просто мяукать. Мы с Кариной поиграть в Монополию, взяли а, мороженка. И спорим с Кариной сейчас, хотим пойти на фильм. А, блин, тоже заблокировалось. Вот. Стоя. А. Отпусти. Карина, пакет, блин, в магазине его трогают. Блин, в рот. Вот. А. Все в рот тащишь. Короче, мы спорим. А как фильм называется? Галактики там чего-то. «Стражи, Стражи Галактики. Мы сейчас хотели посмотреть вторую часть, э, первую часть Стражи Галактики, чтобы попозже пойти на вторую часть Стражи Галактики. Карина заявляет, что не обязательно оказывается смотреть первую часть, если в любой непонятной ситуации. ты как решил, блять. Не, что, не часто тебя у у меня у меня. Казань. Казань? Я у Казань. хотел, чтобы меня вот так было видно. Голова ну, оторвана, смотри. Как ну, смотри, как она сейчас оторвана. Да, сейчас, да, да. Такая крутая крышка Это на, на да, Крышка да, да. на цахарнице. Вольно если креподеться. ты бы охуела даже от одной Разбирайся, что со мной И кто из нас больной, если ты вся еще со мной Демоны не спят, ночью я уеду в ад И ты одна, можешь достать меня со дна Ты делай это ровно Ну в точке же Ну дальше давай ну, не... Краску-то макни Лазелину не макни У меня рука Если человек, еще бы человек у тебя трясется Чё, как тебе, Карина? Ну, мне не заинтересовало, так сказать. Ну, это неинтересно, чтобы человеку больно было. Повторите, пожалуйста, что вы еще раз сказали. Вот здесь, посередине дороги, вы говорите, чтобы я вышел, да? Выйди из машины. Я вот здесь прям? Да. Вот прям на дороге? Да. Хорошо. Да. Без проблем. Если у вас настроения нет, зачем ну, вы на людях-то срывает? то я не хочу с тебя денег брать. Ну, хорошо, с меня и так и сяк спишет деньги. То, что вы... Утро у вас не удалось, видимо. День, обед. Вот, ну, пожалуйста, вот такой бредоводитель. Оставил посередине дороги, а, перейти дорогу негде, абсолютно. Что ты делаешь? Зачем? Я сегодня решил попробовать проколоть нос э, впервые, вот Мурат будет Я буду его ассистентом или он мне будет ассистировать, я не знаю, как сделать маск. Мне маска тоже нужна, чтобы я не плевался, да? А, а бахилы <свят> одел? Бахилы нет она еще шапочку, поделай Чего она нужна? Она нужна, чтобы сзади иглу уволить угу, я и чтобы она при воротах не шла, соответственно Нужно засунуть нос ее. Она ставится ага. и прощупываешь, где отверстие Голубу покати, здесь тупая сторона Вот она стоит вот, тебе надо прокалывать будет не вот так вот, ага. а в нашем случае либо вот так вот, либо вот так вот. Ага. Больно? Добивай до конца, не тяни. Сейчас убрать Сейчас трубку? Трубку убираешь, да. И ваткой притягиваешь теперь, а -а -а. не пальцы. Что говорите? Да я под меня, я поеду. Зачем вы так поступили? Объясните, пожалуйста. закрой, слушай. Ну нет, просто вот, хорошо все, сидить, сидите. сидите. Что? Что я вас спросил же просто, зачем вы обижаетесь? Я пошли. Пожалуйста, слушал. ушел. Вот он какой, он же второй раз ведь. Из Яндекса ему звонили же уже. Сейчас еще раз надо таз скинуть. Пошли к другому, пойдем, таксисты вот я ему попадаюсь, а? <смех> стой, тут. стой. Стой, стой. Отменял ты заявку? <смех> Это ты в Яндексе вызывала. А почему мы его уволили? Он же неадекватный. Добро пожаловать в наши авиалинии. Спасибо, что воспользовались. Мы поедем с вами сегодня по небольшому кругу вокруг столба. Девочка, которая начала учиться после меня на права, блять, уже их получила, а я до сих пор долбою. каеф вообще прикольно мне. Вот так, вот так. Всем привет! Я ни разу в жизни за всю историю своего канала не снимал видео вот такого характера. Та-дам! Прикинь, я во сколько снимаю, я вообще года три не был в домах несколькоэтажных, то есть маленьких, и вот сейчас. Прикольно Стать, вообще. Мы тут выбрались почти студии, но тут непонятно кто. В общем, у нас тут огонь, мы сделали шашлык, кальян. Но я кальян вообще не очень. Первый раз в жизни я курю кальян вообще на улице. Вот. Я все делал сам. Я вообще так вот думаю, сам все сделал, потом думаю, ладно, а что я один буду, позвал. Тебя не показал? Всем привет. Это Карина. Меня еще не забыли. Да. Забудешь тебя, блин.